Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, психолог, преподаватель астрологии Бадзе. И сегодня я вам расскажу про стихию металла. Как же эта стихия проявляется вокруг нас, проявляется в нашей жизни? А самое главное, как она отражается, если в вашей карте очень много стихии металла? Или как же она отражается на характере людей, которые пришли под стихией, у которых главная стихия «Господин Дня», янский металл или инский металл. Надеюсь, что этот курс полезен для новичков, которые только начали узнавать китайскую метафизику. И надеюсь, что этот курс полезен для людей, которые продолжают изучать китайскую метафизику, астрологию, которые узнают много нового полезного для своей практики из моих видео. Итак, продолжаем с вами серию наших мини-вебинаров, мини-мастер-классов, на которых вы открываете для себя удивительный мир китайской метафизики и астрологии. Надеюсь, что мои уроки интересны как новичкам, так и людям, которые уже проходили, изучали астрологию Бадзи. Напоминаю, что нужно перейти перед тем, как слушать вебинар, очередной наш эм, небольшой вот такой мастер-класс нужно перейти на наш сайт и пугачева э, зайти в раздел калькулятор бац ввести свою дату рождения и посмотреть свой элемент личности а, это элемент который находится в столпе дня самый верхний элемент и вы можете прочитать как именно он называется и вам будет намного интересней слушать э, эти уроки, если вы будете знать элемент личности свой, своих близких, мужа, детей, подруг, родственников, родителей. Итак, о чем же мы с вами говорим на этих занятиях? Мы говорим о том, что каждый человек является прототипом в большей или меньшей степени, конечно, какого-то одного из элементов. То есть в ком-то очень ярко выражаются элемент его личности, в ком-то может быть более смазано из-за того, что наша карта все-таки состоит из восьми элементов. Но элемент личности самый сильный и самый главный. Мы с вами продолжаем изучать элементы 5 стихий китайской метафизики, и сегодня мы с вами будем говорить про металл если мы сможем понять природу элемента как он проявляется в природе как он проявляется в людях, его характеристики качества то конечно мы лучше сможем понять себя и людей металл выглядит вот таким образом это иероглиф металла который обозначает просто металл в природе у нас еще будут будут иероглиф янского и инского металла то есть этот иероглиф без относительно ян или инь – это просто металл. Мы будем рассматривать этот элемент точно по такой же схеме, как и в предыдущих занятиях. Сначала посмотрим, что он из себя представляет в природе, представим металл, а потом э переложим все эти качества на человека. Итак, если попросить представить металл несколько людей, да, наверное, каждый представит что-то, ну или скажет какой-то предмет из металла будет, конечно, большое разнообразие у нас этих предметов и э, кто-то скажет, ну, что-то вилка, кто-то велосипед, я не знаю, машина, самовар, да, украшения ювелирные все что угодно и э, эти предметы они будут скорее всего метал металлического цвета какого-нибудь серого или золотистого серебристого э, это первое да, что у нас с вами так всплывает перед глазами они будут иметь четкие формы и, скорее всего, такой вот ну, блеск, да, блеск, который дает именно этот элемент. Это один единственный из пяти элементов, для которого важна именно форма. И форма у металла его отливают, она конечно да, то есть это не может вот там, я не знаю, желе превратиться в кисель, кисель превратиться там еще во что-нибудь в воду, да, с чем-нибудь желе и так далее. Нет, то есть у металла у него конечная форма. И каждая форма говорит о каком-то его назначении, да, четком назначении. Если мы видим гирю, значит для спорта. Если мы видим машину, значит для передвижения. Вот, вот эта форма имеет четкое, конкретное предназначение. И слово «форма» вообще для, для металла ну, как-то очень важна и очень характерное качество. Какие ощущения у нас с вами от металла? Он холодный, да, холодный предмет, прохладный. А вспомните, когда жарко, как хочется прикоснуться к чему-то холодному. Да? А, да и в косметологии иногда рекомендуют прикладывать какие-то металлические предметы, например, там на участке лица. Он твердый он прочный это надежный это надежные инструменты да? если нам с вами предложат купить например какую-нибудь терочку вот для кухни как на картинке либо она металлическая будет либо она будет пластмассовой Ну большинство хозяйки думаю все-таки выберут металлическую потому что она надежнее прочнее и дольше прослужит металл тяжелый это мы будем с вами ощущать по весу металл уязвимый вот это еще одно очень важное качество качество самого элемента и качество ну в общем то характер Если металлический предмет поцарапать или как-то его прогнуть или как-то его сломать то он потеряет вот эту самую первоначальную форму он потеряет свою ценность Вот если мы с вами купили, например, какую-нибудь дорогую монету в банке, но потом ее она была там сильно повреждена, поцарапана, продать ее за эти же деньги уже невозможно, да? То есть, ну если, конечно, она там какая-нибудь нестаринная, что-то там с ней такое эксклюзивное не произошло, то есть поцарапали, уже потеряла металл, потерял свою форму или вот вот форму даже, наверное более понятно вот ключ да потерял форму он не нужен все это ненужная абсолютно для нас для нас вещь даже если мы с вами восстановим э, ну знаете как сильно разбитую машину да после ремонта сколько бы ты денег не вложил сколько чтобы ты не сделал наверное автомобилисты знают что что битая машина конечно она ну, с, рядом с новой стоять не будет то есть другая форма металл как бы ну, я не знаю теряет свою ценность все конечно зависит от ситуации но в общем да, металл боится чтобы его сломали потерять эту форму итак мы говорим о том что любой металлический предмет имеет границы мы можем четко сказать эм, вот какой метал, э, как он выглядит сверху снизу справа слева он как бы четко разделяет пространство где металл где не металл да? если вот тоже вода может э, переходить в пар в туман да и границы четко не поставить что э, мы дальше будем про это говорить То с металлом здесь очень четкие границы э, поэтому основные качества металла еще можно записать э, такое качество как разделять из всех пяти элементов это один из которого можно сделать еще и то, что будет разделять ну, другие материалы. Да? То есть этот металл этот элемент можно сказать, что ну, из него можно сделать ножницы, нож иглу да То есть этот элемент помогает простраивать границы. Вот что происходит внутри металлического предмета? Мы не знаем, и мы э, для наших глаз это как бы скрыто, да, и не узнаем, вот что снаружи. Понятно, а что внутри далеко не всегда понятно. Как металл двигается? Все зависит от формы. То есть все зависит от формы и назначения, чем представлен. Мы понимаем, что движение металла, там, я не знаю, велосипед и вилка или там какое-то кольцо, да, у каждого своя форма, и скорости будут естественно разные, да разные но должны быть скорости свои если форма э, соблюдает те скорости для которых она предназначена то она будет в порядке она будет долго существовать и достаточно комфортно она будет долго служить то есть в ней будут долго нуждаться э, ну, допустим люди да, которые ее эксплуатируют то есть общество будет нуждаться достаточно длительное время поэтому у каждого предмета у каждого предмета металлического предмета есть четкая инструкция как с ним обращаться поэтому металл если мы уже переходим на китайскую метафизику будет говорить мы будем говорить о том что металл все время будет стараться сохранить свою форму почему он боится быть разрушенным и он боится ну, потерять свое предназначение если говорить про звук какой голос у металла как правило, это то, что звучит в одной тональности. Мы знаем, да, что у каждого колокола есть свой звук. Но этот звук, как, правильно, как правило, слышен далеко и лаконичен. Еще для металла очень важна дистанция. Опять же, для того, чтобы сохранить свою форму. От формы, от своего эм, назначения зависит его жизнь. И ему очень важны правила, ему очень важны порядок, инструкция по, по эксплуатации, да? Мы говорили, чтобы, чтобы эта форма могла служить долго, долго приносить пользу окружающим. Что не любит металл? Вот здесь такая двоякая ситуация. С одной стороны, металл у нас, мы знаем, что металл контролирует огонь. Мы говорили, что металл пытается сохранить свою форму жар огня может его разрушить металл начнет плавиться и потеряет свою форму а значит свое предназначение а значит он перестает быть нужно китайской метафизике есть разные подходы и разные школы пользуются как я уже сказал вот этими подходами различными во всяком случае в данный момент я практикую ту школу в которой э, считается что огонь дает все-таки металлу больше пользы Почему? Если есть огонь в карте, значит, ну, мы сейчас говорим, уже опять перенеслись на китайскую метафизику, то огонь может этот же металл, и да, он его переплавлять может. Ну, представьте, у вас есть машина, которая прослужила много десятилетий, и она стала ненужной. Ее выкинули на помойку. Ну, любая машина, я не знаю, стиральная, допустим, да. Выкинули ее на помойку, Все. Ржавеет заброшенная никому не нужная стиральная машинка. Но если ее взять, переплавить и сделать из нее, ну не знаю, мясорубку какую-нибудь, да, она же еще может несколько там, лет во всяком случае служить человечеству и быть опять такой же полезной, такой же важной, таким же нужным элементом за, за счет чего мы это можем сделать? Только со счет огня. То есть огонь, с одной стороны, может расплавить металл, но с другой стороны он может дать новую жизнь. И когда мы с вами читаем карты Бадзи, очень часто этот, этот момент важен. Есть ли огонь в карте? Особенно, чтобы он встречался в начале жизни человека, когда человек кем-то становится. И важно, чтобы он был не этим слитком, не рудой, да, не просто рудой, металлической, а чтобы из этой руды можно было сделать важный какой-то нужный предмет для общества. И огонь в эти моменты важен. Ну, это мы с вами уже будем дальше разбирать на более углубленных курсах. Итак, главная цель металла в природе сохранить свою форму, сохранить свое соответствие, быть нужным и полезным. Еще вот очень интересно, сейчас вы можете посмотреть на эту картинку, вы видите картину усин, видите все пять стихий и можно как бы провести вот такую черту, да, то есть и если вы увидите, что дерево, огонь, он как бы на поверхности земли, ну, земля ⁇ это вообще, честно сказать, у нас такой элемент, который... Он, он, она же на поверхности, она же внутри. Это вообще элемент переходной такой, да, переходный из одной формы в другую. Потому что у нас с вами огонь и дерево относятся к горячим элементам. Вода и, и металл относятся к холодным элементам. А Земля у нас все время, все зависит от того, в какую она карту попадает в горячую карту она будет горячей, в холодную карту она будет холодной, и здесь вы тоже можете увидеть, что и вода, и металл как бы попадает в недра этой земли, да? земля есть в поверхности, есть внутри, и это тоже, конечно, будет вот это положение, ну в кавычках можно сказать снизу, оно дает определенные определенные качества этим элементам, ну, например, считается, что это знаки тяжелые, да? считается что если этих знаков много в карте человека человек может быть интроверт да то есть уходить в себя вглубь то есть конечно люди которые обладают этими элементами они будут и обладать этими качествами давайте теперь поговорим про внешность внешне же они тоже как-то отражаются в этом мире да? Как выглядит человек, ну условно мы называем человек металла, да? нам так просто удобнее сейчас обобщить эту группу. Это люди, которые э, одеваются, ну, естественно, все зависит от кошелька, все зависит от того места, где вы живете, все зависит э, от вашего воспитания, это не исключено. То есть мы, мы живем не только по инстинктам, не только потому, как заложено э, элементы в нашей карте, но и от воспитания. Но тем не менее внутренний человек вот как бы душой он тянется к тому, что принято. То есть для помните говорили инструкции очень важны, правила очень важны или что для металла в природе ключевое слово форма соответствия. Так и у людей стихия металла стиль одежды должен быть строгий и соответствующий но вообще конечно это люди в одежде очень четко у которых в одежде очень четко выражен стиль и конечно ситуация куда они это одевают да, то есть для них культура этикет будет просматриваться во всем их внешнем виде как же выглядят люди стихий? металла вот несколько представителей известных нам вы видите при первой встрече с металлом, ну, может быть, даже не только при первой встрече, нам может показаться, что это человек может быть холодный, может быть, чуть-чуть суховат, может быть, э, немножко замкнут, может быть, вот с какой-то такой дистанции. Э, но в этом, собственно говоря, и заключается люди металла, да? к этому нужно привыкнуть, да? то есть все это они специально строят для нас, для того, чтобы мы действительно почувствовали эту дистанцию и чтобы мы ее соблюдали почему потому что мы помните мы говорили границы очень важно они очень четко разделяют свое внутреннее я и окружающий мир. и вот это я вот вот эти свои какие-то внутренние принципы мировоззрения восприятия они конечно стараются уберечь ну, от окружающих Любое взаимодействие э, с другими для людей металл, э, люди металла воспринимают подсознательно, могут воспринимать как покушение ну, на свою форму, да, на свою сущность. А вдруг они меня сломают, а вдруг они меня сломают, они не будут соблюдать дистанцию, они не будут соблюдать инструкцию, и тогда я могу сломаться, да, я могу э, сломаться, я стану не таким... Цельным, не таким правильным, не таким э, нужным, может быть, для общества. Да? Поэтому дистанция им как бы позволяет, э, позволяет держать себя в рамках. То есть эти люди ведут себя осторожно, только для того, чтобы им не повредили. Люди металла не любят изменения они редко меняют свои точки свою точку зрения надо очень постараться чтобы это сделать предоставить какие-то знаете множество логических цепочек и все же скорее всего это будет только внешнее согласие этого человека и именно поэтому мы считаем людей стихии металла консерваторами то есть они достаточно консервативны Многие считают их просто упрямыми, да. Но опять же, упрямство связано с чем? Со осторожностью. То есть он понимает, как он функционирует, функционирует в своей форме и в своем мире. Новый мир для него чужд, и он будет стараться его избегать. Как мы говорили, если мы внешне хотя бы мы видим, понимаем, с чего сделан металл то внутренне попасть и увидеть, что там очень очень сложно. Это как, знаете, металлич человек металлический сейф. Чтобы получить доступ к этому сейфу, конечно, он выдает ключи, конечно, но вот станете ли вы тем избранным, которому ключики от этого сейфа достанутся. И даже если вам дали эти ключики от сейфа а, ну во первых вы должны конечно быть таким непререкаемым авторитетом для, этого, для человека стихии металла чтобы он выдал ключи от своего сердца свои, от, своей, от своего сейфа да? и а, не факт что он вам разрешит из этого сейфа еще что-то взять или что-то как-то по-другому в этом сейфе там папочки как-то переставить да? все должно быть так как считает он контроль правила порядок если человек металла не будет осторожным, если не будет следовать логике и здравому смыслу если не будет уверен в правильности принятого решения то последствия могут быть максимально плачевными в первую очередь для конечно же для самого этого человека человека металла только контролируя он сохраняет себя привычную окружающую обстановку поэтому и старается этот повсеместный контроль просто внедрить это люди охотно принимают решения на основании знакомых уже каких-то актов проверенной информации правила порядок для них важны именно это объясняет их осторожность жесты очень часто у людей металла есть жизнь жеста который знаете вот просто разделяют да, разделяет пространство особенно это видно у политиков которые раздел разделяют режут просто пространство рукой чтобы показать правых левых красных белых и так далее голос считается что очень часто может быть у людей металла таким э, однотонным Помните, как мы говорили у каждого колокола есть своя тональность вообще сам по себе мы говорили что звук вот это возможное чувство ритма конечно для металла дается легче чем для всех остальных знаков поэтому среди них очень часто много певцов люди которые там, хорошие ораторы до да, которых у которых четко поставленная речь. Еще можно сказать, что среди них часто встречаются люди с языковым чутьем, которые, может быть, и не заканчивали какие-то филологические факультеты, но у них есть какая-то такая врожденная грамотность, да, которые следят еще за этими, за этой грамотностью, еще поправляют всех окружающих. Работоспособность у человека металла, конечно, может быть высокой, но при определенных условиях. Условия какие? Как вы уже поняли, четкие правила и инструкции. На, на работе для него обязательно должна быть должностная инструкция. Человек металла должен понимать, что конкретно он действует, делает, за что он отвечает. Четко прописанное время. Он не любит каких-то овралов, каких-то, знаете, быстрых идей. Если человека металла часто бросать на работе вот именно на такие участки, да, то, что не входит в его должностную инструкцию то он начнет он он будет стараться справляться но это его может поломать это такие людям могут начинать болеть Ну, знаете вообще такое самое наверное, хорошее понимание где где можно применить применить их все умения да все вот эти знакомства например какая-нибудь армия да, или спорт где есть четкий режим график устав Люди металла будут крайне довольны, если кто-то опаздывает на встречу даже, например, на 15 минут. Почему? Потому что у него есть четкое ощущение, что у него наго украли 15 минут из его слаженной системы. Он пытается, в принципе, упорядочить все в жизни. Он все из, из всех старается подчинить под какие-то нормы, правила но Вот здесь это очень часто бывает, когда рассказываешь про металл, кто-то начинает говорить, а я же металл, но я же не такой. и вот Мне все время хочется здесь вставить слово, что мы сейчас говорим с вами, ну знаете, средних, в среднем по больнице, и мы говорим про принятые правила, да, такие принятые в обществе. На самом деле, как я заметила, уже давно занимаясь китайской метафизикой, что металл действительно очень сильно подчиняется правилам, но своим правилам. То есть иногда, вот если в их систему встроились какие-то правила, то есть, ну, какое-нибудь неправильное воспитание. Либо у человека, это можно объяснить, там, психологическими травмами, да, это можно объяснить какими-нибудь, например, экстремальными большинствами в карте да? то есть экстремальные божества, они нас тоже будут подталкивать все время нарушать а, правила границы инструкции а, Объяснений может быть много а, и как, как это соединить как это соединить с человеком у которого все-таки элемент личности металл да? как он с этим будет справляться вы знаете он просто какую-то свою систему ценностей а, в, сам для себя принимать и он следует ей то есть это не значит что все люди стихии металл они четко встают э, там, в 705 утра э, в 7:15 э, заря, зарядка душ э, в завтрак и там 730 вышел из дома да? нет конечно же каждый живет в своем режиме но со своими четкими правилами. Если уж вы его поцарапали, то, знаете, такие люди, они могут отгородиться от вас, называется, как отрезала. Очень часто такое бывает, когда э, ты общаешься с человеком, э, вот недавно мне рассказывали одну историю, 25 лет прообщались с, с человеком, это две коллеги на работе, и э, потом... Совершенно там какая-то незначительная казалось бы, изменение там в личной жизни у одной из подруг, во вторую вызвала бурь эмоций, она посчитала, что та делать неправильно, что это недостойно ее мужчины и и перестала с ней общаться. И как бы наша с вами дама не пыталась к ней подойти, вот, вот, та, которая перестала общаться, отрезала, просто отрезала отношения, просто перерезала 25 лет дружбы, а, ну так на секундочку, это люди, которые вдвоем сидели 25 лет в одном кабинете, да? и вот таким образом они просто, она просто перестала общаться, и никакие уговоры, никакие оправдания не подходили, она просто не хотела общаться. Люди метало, к сожалению, так часто делают. Вот, так что старайтесь их не царапать, не травмировать, потому что для вас это кажется ерундой, а вот они это могут не пережить. И часто они бывают люди, люди принципа, да? то есть сократный друг, но истина дороже. А если люди металла ломаются, то больше, ну, им сложно восстановиться. Вот я не, не могу сказать, что все-таки я уже сказала про огонь, да, вам, что огонь помогает найти вторую форму, но это очень-очень сложно, потому что мы знаем, что есть помойки с машинами и с любыми машинами, да, и что-то очень много каких-то предметов остаются так и остаются невостребованными, да? то есть теряет свою форму, как только он потерял свою форму, металл, значит и потерял свое назначение. Итак, его девиз как вы уже наверное, поняли стихии металла быть соответствующим это значит соответствовать своей форме своему назначению а его назначение служить правилам ну сейчас мы с вами во первых конечно еще больше мы узнаем про саму стихию металла на а, моих углубленных курсах, например, на фундаментальном курсе бадзы. А сейчас я вам немножечко расскажу, характеристики расскажу людей, которые пришли, вот как, например, Михаил Боярский, под знаком янского металла, а потом инского металла. Итак, сначала мы с вами поговорим про людей, которые пришли под янским металлом. Этот янский металл называется, иероглиф называется Г. Это образ необработанного металла, боевого оружия, стали или железа. Вот все, о чем мы сейчас с вами говорили, в основном очень, ну, очень сильно относится именно, э, к, именно к металлу, э, именно к генам, да? именно вот к руде, к, к оружию, к железу. Да? Это люди, какие-то люди, мы говорили, хорошие ораторы, что их может сделать, кстати говоря, лидерами тоже. Ну, мы говорили, что у них там свои границы, но тем не менее, командир-то может сдать свой отряд за свою родину куда-то вести по своим принципам. Может стать лидером? Может стать. Почему? Потому что это люди, обладающие своим стержнем, необыкновенные внутренние силы, которые они... Может быть, не всегда вы это разглядите при первой встрече, но она у них есть. Считается, что их слово должно быть всегда. Они, кстати, да, очень часто считают, что их слово должно быть последним, потому что только оно правильное. Они, как вы говорили, не гибкие, трудно идут на компромиссы. Ну, это очень принципиальные люди. Здесь есть свои плюсы, есть свои минусы. Это прямые люди. Любите прямых людей? Значит, метал вам подходит да? это очень очень часто но ну, если особенно у него хорошие правила да? это правильные люди это преданные надежные друзья вообще сам по себе элементы эти люди символ такой выносливости твердости да, как и металл да? его форма не меняется так как нож и меч острый, жесткий человек металлоян обладает разрушительным потенциалом, поскольку он тяжелее любых других материалов. Это люди могут быть наблюдательными, напористыми, целеустремленными, редко признают свое поражение. люди, которые все время пытаются идти все равно вперед, как бы оно там ни было. Его быстрые и решительные поступки от времени могут, знаете, показаться, могут кому-то временами казаться слишком стремительными, но, как мы говорили, все зависит от формы, да, в которую он сам себя поместил и вот как он сам себя чувствует, кто он, он ракета, он машина или он замер в какой-нибудь статичной фигуре как мы говорили любит держать дистанцию не любит когда вмешиваются в его дела особенно не любит когда лезут в личную жизнь редко кого пускает за границы своего внутреннего мира и предпочитает решать все свои дела самостоятельно редко просят помощи не будут знаете плакать в жилетку сетовать там на судьбу это как-то вот не про не про них а, живет больше головой чем сердцем из-за этого часто создается впечатление что люди стихии металлы могут быть уходные ну, черствые так скажем да обычно они обращают внимание на ранге социальные и материальный статус если нужно восстановить справедливость и наказать виновных то есть как я и сказал да Сократ мой друг но истина дороже неважно ранг этого Сократа. Главные черты твердость, честность, обособленность может быть, непреклонность, могут быть амбициозные, но ну, иногда могут быть, конечно, такой знаете, неприкрытый цинизм, высокомерие. Тоже, кстати, часто встречается у этих знаков. Так что, дорогие наши э, металлы Ген, э, ждем ваших коммента комментариев под этим видео. Пишите, пожалуйста, э, ну вы сами или ваши знакомые дополняйте, какие еще характеристики вы видите в этих людях. Ну, а я закончу нашу встречу металлом ИНЬ. Э, наш сегодняшний урок вот, э, заканчивается таким прекрасным, одним из самых красивых элементов это металл и или он называется 7 то есть мы смотрим с вами в, в день элемент личности да? и так это образ драгоценного металла искусно может быть выкованного кинжала каких-то золотых ножниц или ювелирных изделий кстати, я в каждом уроке говорила, но ну, вот в этом не сказала, еще раз повторюсь, эти черты могут преобладать вас, даже если не вы не ваш элемент личности, но допустим у вас очень много элемента синь в небесных стволах или в земных ветвях. Ну, земные ветви, например, земные ветви у нас обозначаются. Вот здесь вы тоже можете прочитать, да, к чему относится какая земная ветвь. У нас петух. Петухе у нас металл и. Итак, возвращаемся к металлу и. Из него можно сделать все что угодно, а, и все будет красиво. Ну потому что это драгоценный металл. Люди синь намного мягче, естественно, чем ген. Однако качество металла все равно в них будет сохраняться. Могут поддаваться влиянию. А, ну, опять же, а, в, могут за ними могут идти во первых они могут поддаваться влиянию а, во вторых они могут вдохновлять конечно окружающих а, как правило если особенно женщинам этот знак выпадает конечно их делают очень а, такими женственными Считается, что это одни из самых красивых людей. Ну, знаете, в каждой теории, вот в каждой школе есть какой-то знак, в который считается, что именно. Вот такой-то знак самый будет красивый. Как правило, это какие-то иньские знаки. Ну, металл инь, почва и инь. Это а вот такие самые считаются гармоничные. Самые, может быть, красивые люди приходят под этими знаками. Хотя, конечно же, в каждом знаке есть и красивые люди, ну и просто интересные. Так, полезно, если в карте присутствует вода, чтобы отмыть этот металл. Потому что для нас... Золото ⁇ это золото, да? Ну, вот оно там слитком где-то валяется в виде камня. Если э, вода его не вынесла, не промыла, да? как там на ляске мыли золото, то мы его можем и не разглядеть. Поэтому для инского металла очень важна вода в карте. Драгоценный металл означает элегантность. Так и люди э, с таким элементом личности полны обаяния. Они притягивают всеобщее внимание, часто делают сильный акцент на материальном комфорте, очень заботятся о своем внешнем виде, о своем имидже. Им нравится гламурная жизнь, изысканность, их привлекает искусство, красота, поэзия. Даже еда, которую они употребляют, должны быть не только вкусной, но и очень красиво оформленной. Это эстеты по своей натуре, ну, как, как, конечно, и любые люди, но этот знак еще больше не любит какой-то, знаете, какой-то боли, каких-то неприятностей или страданий. У них живой ум, творческий подход к делу. приходит в этот мир с чувством, что они лучше, что они достойны всех благ, достойней вообще других, может быть, даже людей. Как и у всего в этой жизни существуют две стороны, поэтому часто бывают такие люди самовлюбленными. И затяги, роскоши падки на денежные, материальные искушения, иногда их, что, в общем, это может привести, конечно, к потере самообладания, к обесцениванию, может быть, каких-то человеческих принципов. Но ну, золото есть золото. Да? Основные ка качества... Ну, упертость тоже будет конечно не может быть не такая как у г но будет с другой стороны знаете какая-то легкость элегантность изысканность какой-то креатив гламур чувство прекрасного э -э, гордость самолюбование тщеславия все в этом человеке может быть намешано. Итак, дорогие наши, драгоценные наши сини, ждем от вас комментариев. Расскажите, какие у вас есть качества или какие качества встречаются в людях синь, с которыми вы рядом.